Эй, hey, всем привет ребят! У микрофона Антон, с новой огромной подборкой лего вещей, от которых ты точно офигеешь, это я тебе обещаю. Все эти вещи сделаны руками авторов, и вы их не найдете на полках в магазинах, именно поэтому они становятся бесценны. И сегодня у нас ролик очень длинный, на целых 20 минут. Поэтому запасайтесь чем-нибудь вкусненьким, чтобы по полной скрасить просмотр ролика и обязательно досмотрите этот выпуск до конца. В конце у нас будет конкурс на 1000 рублей. Любой счастливчик сможет забрать этот приз. Ну а мы начинаем. Представьте ситуацию. Приходите вы, значит, такие в зоопарк, хотите посмотреть на животных, подбирайтесь к месту обитания крокодилов, высовываете голову, а тут хопа, и этот чувачок лежит на животе.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 У меня есть еще один интереснейший гость. Это игрушечная модель трехосного, полноприводного плавающего автомобиля Зил, известного также как «Синяя птица». Первоначально создавался он как вездеход, предназначенный для поиска и эвакуации приземлившихся экипажей космических кораблей. Модель очень красочная и запоминающаяся. Лего идеально передала все задумки строителей, а всякие фишки по типу подвесок либо специальных инструментов только добавляют красочности этому шедевру. Машина исправно работает и в состоянии долго радовать своего владельца. Редактор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 Не все товары Лего являются обычной игрушкой, от которой настоящей пользы, кроме того, что они занимают детей и, безусловно, радуют своим потрясающим внешним видом, нет. Некоторые из них могут действительно помочь нам в выполнении бытовых работ, например, с уборкой снега зимой. Так вот, я хочу показать тебе эту снегоуборочную машину, которая справляется со своими задачами не хуже настоящего экземпляра. Конечно, очистить огромную территорию она вряд ли сможет, но вот с маленькими участками справляется на ура. Кроме того, благодаря гусеничному ходу она отлично обходит любые препятствия и не испытывает трудностей при подъеме на возвышенности. Вот кто бы мог подумать, что когда-нибудь игрушки дойдут до такого? К внешнему виду машины тоже не возникает вопросов. Все как всегда на высшем уровне. У нее красивый окрас элементов, а также очень интересная и залипательная структура механизмов. Работает все то же, как часы. Если вы не знаете, что подарить своему другу, знакомому или же родственнику, обязательно обратите внимание на такую лего-игрушку. Это тот самый случай, когда возраст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 Я уже не раз показывал вам модели различных элементов машин, самолетов и прочих средств передвижения. Лего делает это настолько детализировано и приближенно к жизни, что от таких игрушек почти невозможно оторвать глаз. Причем бывают они самых разных размеров. Если вам не нравятся большие модели, то хочу показать уменьшенную, но не менее бомбезную. Это двигатель, который не просто может радовать своим внешним видом, но и функционалом.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 Но люди не могли создавать из Лего только оружие. Не обошлось и без гранат, которые выглядят, честно говоря, не менее эффектно. Что вы скажете, например, про такую вот малышку? Согласитесь, для конструктора она очень даже ничего. Выглядит правдоподобно. Цвета подобраны здорово, что создает некую особую атмосферу.